Я знаю, Бог живет не в церкви, Он тихо селится в душе И бережет на вираже За миг единственный до смерти, Когда не верится уже. Я знаю, Бог живет в друзьях, С которыми роднятся души, Для них Он звезды утром тушит, Что был рассвет, а к ночи ужин, вновь у камина, при свечах. Я знаю, Бог живет любви. К одной единственности на свете, К родителям и просто детям, Твои они или не твои. Я знаю, Бог живет в любви. Я знаю, Бог живет в стихах, В холстах и красках, каждой ноте, пусть даже вы не ту возьмете, смычком коснувшись по попыхах, отогревая мир в руках. Я знаю, Бог живет не в церкви, Он тихо селится в душе, и вы Ему хоть раз поверьте, а Он поверил в вас уже».